Всем привет, ребята! Вы вот на канале Святилера. И сегодня мы будем смотреть, какие у нас подарки под золкой. Мам, давай первый высадник. Drifting. Давайте откроем ее полностью. Давайте. Мама ножницы принесет, да? Да, мама неси ножницы, а я пока что попытаюсь руками открыть ее. Смотрите только, ребят, какая она. правда литамит красивая. Ой, сейчас будем играться. Мам, давай я знаю за. тут вообще-то разрываем. О, давай да, разыграть. Да. Смотрите, ребят. Сейчас мы вам как мама. Это у нас, да? Вроде, да. Давай, мама. Я, давай. У меня еще такой ни одной нету. А теперь погенька. Мам. Давай, мама, тут разрежет. Это с питомцем она? Ага, мама еще ножки Мама. Мам Подожди, Матя, А я наношу ей еще резину А вот она А нет, все Нет, нет Все. Вау! Привет, ребята Смотрите, ребят. Мама, там нет никакой расчесочки такой <свес> держится сейчас. А, ну да. Это питомец, наверное. Питомец? -а -а. Так она его держит, да? Да, наверное. А, ну, мама, подожди. Там какой-то есть крючок, она наверное за крючок его держит. Мам, можно конфетку. стоит что это не стоит папа говорил что тут все пачки да где вот король что папа а, тут давай, написал давайте откроем а я мне кажется конфетку слушай давайте сыпьте о первая пошла вторая давайте сыпьте Как ей, как ей играть? Сумка. А где еще одна? А, все? Это все. Ребят, смотрите, какие шоколадные конфетки. Конфеток. Смотрите, ребят, мама, можно? Вся угу. мальчика. Смотрите, ребят. Не, не упадает. Ведь... Мама, как ты это сделала? Я пыталась. А ну так я сделала. Это же хочу. Покажешь? Нет. Нет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь видео. Пока-пока!